Съедобную посуду уже производят в нескольких странах, в том числе и в России. Андрей Негру попробовал столовые приборы на вкус. Здравствуйте. Добрый день. Готовы сделать заказ? Да. Можно мне, пожалуйста, медовик? Желание создать что-то новое и нежелание мыть посуду. Вот что очевидно двигало Вадимом, создателем съедобных ложек. За основу повары по совместительству бизнесмен взял рецепт печенья, но серьезно его доработал, чтобы ложка подходила не только для десерта, но и, скажем, для горячего супа. Нужно было сделать так, чтобы в нем она не размокала. Минимум 15 минут. Кажется, ну что там, подобрать тесто вроде более-менее прочное по консистенции. Но, допустим, выбрав нормальную консистенцию, мы пытались экспериментировать со вкусами и вот буквально добавляя, допустим, там какой-то ингредиент, тесто получалось абсолютно уже другим. То же самое получалось с красителями. Сегодня в основе теста яйца и мука. В остальном ложки немного различаются. Это, к примеру, для борща, она с чесноком. Это с пряностями для каш. А рядом десертная ложка с кокосовым молоком и шоколадом. Ммм, очень вкусно. Видите эту вилку? Ну. Хотите я ее съем? Сделайте такое одолжение кроме железных предметов еще и фарфор можете употребить кому-то покажется тоже мне новинка вспомнить старинный рецепт супов, в хлебе или вафельные стаканчики но именно сейчас съедобная посуда становится трендом благодаря усилиям дизайнеров со всего света из самых заметных новинок шоколадно- вафельные чашки для кофе желатиновые стаканы для прохладительных напитков и десертные тарелки из сушеных овощей очень красивые хотя если брать только внешний вид ближе всего к идеалу японская одноразовая Посуда из рисовой муки. Правда, съедобность здесь, скорее, побочный эффект. Главное, рисовая посуда биоразлагаемая. Вот и ученые из Казани создали съедобный упаковочный материал. Но, говорят, думали в первую очередь не о том, чтобы мы ели бургеры, не разворачивая их, а о том, чтобы упаковка не загрязняла планету. В основе пленки крахмал. Стоит ей попасть во влажную среду, и она сначала размокает, а затем распадается на воду углекислый газ и азот, доступный растениям. Так что, попадая в землю, пакеты из такого материала не только не вредят природе, но и становятся удобрением.